Всем привет, друзья! Вы на моем канале сама себе швея И сегодня мое видео будет посвящено как пришить киперную ленту к футболке, толстовке, к горловине. Короче, наверное, новички, тот, кто вот только начинает шить, знает, как тяжело пришить киперную ленту. Ну, по крайней мере, я столкнулась с такой проблемой. Те способы, которые показывают, как ее правильно пришивать. Тем людям, кто еще не набил руку, покажутся очень сложными. Я, например, у меня не получилось, я не смогла сделать это именно по такому способу, как и правильно нужно пришивать. Поэтому сегодня я вам покажу свой способ, как пришить эту киперную ленту. Вот смотрите, у меня готова футболочка. Я шила вот такую футболку и мне надо сейчас вот эту горловину закрыть киперной лентой. Да? Вот таким вот образом. Чтобы это все было цивильненько и красиво, да? Те способы, которые я смотрела, как правильно пришивать киперную ленту, оказались очень сложными. Во-первых, она пришивается вот от этого плечевого шва, да? Получается вот здесь вот, вот отсюда. И до второго плечевого шва. И вот как показывают, как правильно пришить эту киперную ленту. Вот смотрите, как это будет выглядеть под машинкой, да? Вот так вот кладется киперная лента и строчится 1 миллиметр. Вот здесь вот, да, 1 миллиметр. Постоянно поглядывая, вам надо вот так вот укладывать, вот так, и смотреть, чтобы у вас иголка попадала вот сюда и тем самым попадала вот в этот вот шов. Да? И тогда у вас получается с изнаночной стороны... Все попадет вот в этот вот шовчик и будет очень красиво, но это только на теории. У меня так не получалось, у меня зажевывалась ткань, то есть у меня были вот такие вот защипы, да, у меня строчка выходила вот сюда, вот, вот сюда, вот, то есть у меня могло идти ровно-ровно, а потом раз и куда-нибудь строчка ушла, а потом снова вернулась, то есть я старалась это сделать как можно ровнее, но получалась какая-то фигня. И сейчас вот я вам покажу, как можно сделать это по-другому. Смотрите, ребятки, я заправила машинку, и внизу у меня идет зеленая нитка, а сверху белая нитка. Так как киперная лента у меня светлая, да, вот светленькая, я взяла наверх я буду сверху строчить, у меня будет здесь беленькая идти ниточка. А на футболке чтобы сзади у меня шла зеленая нитка. Вот смотрите, я вывернула футболку и сложила ее вот таким вот образом. Вот идет плечевой шов, да, вот если бы она была вывернута, она была бы вот так. Это вот задняя часть, спинка, да, то, что нам надо закрыть. Я вот так вот повернула и сложила вот таким вот образом. Здесь у меня плечевой шов идет, и я вот так вот укладываю, вот я закрепила, чтобы мне было удобно. Киперную ленту я укладываю вот так вот. Ну, я уже, вы смотрите по своему плечевому шву, да. Я уже просто отметила, я знаю, как мне надо. И вот таким вот образом кладу под машинку. Фиксирую. Киперная лента у меня лежит вот так вот, прям как по этому шву. Да, по этому шву, чтобы как бы накладывая на 1 мм. Да? И сейчас я буду вот здесь аккуратненько 1 миллиметр от края строчить и тоже поглядывать, да, чтобы у меня попадала вот в эту строчку. Но если у меня в эту строчку не попадет, да, попадет, например, сюда чуть-чуть уйдет да, или вот левее уйдет, это не страшно. Я вам потом покажу, почему. Вот и аккуратненько опускаю иголочку вот, аккуратненько строчу Тут у меня уплотнение, такое сложное место Поэтому здесь надо Никуда не торопиться, аккуратно все пройти этот момент. Там потому что плечевой шов. Вот так проскочили и пошли. Все расправляем. Смотрите, почти когда я дошла до конца, я обрезаю э, киперную ленту с хвостиком. Ну, допустим, вот так вот, да. И загибаю ее вот так вот, подгибаю <coughs> вовнутрь. Вот так вот. И дальше дострачиваю. В конце... Вот я закончила, да, поднимаю иголку и вытягиваю это все. Побольше оставляю нитки себе, потому что я это буду прятать. То есть здесь я не прострачивала. Вот, теперь смотрите, вот у меня все сделано. Я выворачиваю это, да, вот я как могла старалась ровно. Вот с этой стороны у меня идет вот так. Все очень красиво. И с изнаночной стороны точно так же. И если я даже где-то залезла, да, и не попала в строчку, видно этого теперь не будет. Потому что мы как бы, ну, я, если чуть э, защип, защипнула, да, вот этот край, но ну, посмотрите, как хорошо получается. То есть нигде у меня... Не вылезла никакая нитка. Вот и теперь я могу спокойно делать при, пристрачивать вот этот вот край. так релаксная пауза посмотрите какой красавчик развалился рыжий уже между прочим под елкой я уже елку поставила украсила она у нас красотка покупаю стеклянные игрушки каждый год они жутко дорогие и я каждый год потихонечку покупаю вот такие вот стеклянные игрушечки. У меня их уже очень много. Смотрите, тоже стекло, тоже стекло. Такие вот красивые. Вот это, по-моему, тоже стеклянное. Да, они даже звучат, видите, по-другому. Вот Машенька тоже стеклянная, красивая. Красивая елочка у нас. Барсик до нее домогается. А я его гоняю. Я гоняю этого кота. Да, Барсута. Так, ну что, продолжим. Теперь все раскладываем и строчим с этой стороны. Вот так вот. Да? Все. И теперь аккуратненько один миллиметр от края. Мы точно так же пристрачиваем. Вот так вот здесь вот расправляя, не, не, не тянув, а просто вот так расправляя, пристрачиваем вторую сторону. Вот здесь я дошла до краю, здесь я не прострачиваю вот этот участок. Как с одной стороны, так и с другой. И все, прячу ниточки. Вот смотрите, вот так у меня получилось. С этой стороны это я уберу, тут торчит кончик, ничего страшного. Можно было, конечно чуть побольше взять вот сюда что-то я вот как-то это не сделала ну вот смотрите как все отлично и красиво получается видите как все аккуратненько вот здесь я уже говорила можно было мне посильнее захватить плохо она отмеряла ну главное как пришита сама вот это вот Господи, как он называется? Киперная лента. И смотрите, как у нас получается сзади. Тут у меня немножко, почему-то я не поняла, вроде как натяжение хорошее поставила в верхней нити, но почему-то в одном месте нормально. А вот здесь вот ниточка как будто плохо была натянута. И чуть-чуть видно белые строчки. Но это не так страшно, в глаза сильно не бросается. Здесь обратите внимание на то, как сделана вот эта вот строчечка, да, то есть у нас нигде ничего не вышло, не зашло, и сама вот эта вот нижняя, вот, то есть она аккуратненькая, ровненькая, прямая, вот так вот красиво получается пришить эту киперную ленту. Если бы еще белая нитка не вылезла, было бы вообще все идеально. Почему она вылезла, я не понимаю. Ну что, друзья, видео готово. Киперная лента пришита. Я надеюсь, что новичкам поможет это видео. Вот если вам все понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на меня, не бойтесь шить. Все, я со всем прощаюсь. Оцените мою красивую прическу и мой макияж. Все, всем пока.